Вера и дела, вера и закон. Это такие вот тонкие вещи, чуть -чуть, нам нужно настроить, как, как оркестр настраивать, как какую-то бригаду настраивается на стройку, в то что делать, как настроиться на какую-то вот наши солдаты на бой, точно что что должен делать, а? так и мы должны настроиться на этот год. Я хочу, чтобы мы так поработали сегодня, помолились, а потом в следующее воскресенье, дай Бог, я уже более что-то конкретно буду говорить. Итак, вера и, де... вера, и дела. вера и дела. Вот люди делают добрые дела. Если эти дела, хороший человек делает добрые дела, он приятен Богу, но он бесполезный в Царстве Божьем. Полностью бесполезный в Царстве Божьем. Ну, представьте себе, вот хороший человек, ну, короче, свет не работает. Вот хороший человек протирает провода, что-то там делает, значит, что-то еще, ну, лампочку протер, там все делает, выключатели пошел ко все. Если ты не понимаешь законы электрики, чай приготовил, вареники, ну, ну все, ну, ну короче, а света не будет, нужны, ум. Там есть другие законы. И вот добрые люди, хорошие люди, так, они приятны Богу. Бог таким является людям. И открывает веру. Вот корнили так такой хороший человек. И все ногой устроил, то помогал, все помогал, так? Это все. Но в Царстве Божьем он ноль. И пошел ангел говорит, пойти, пусть тебе придет, расскажет, как войти в Царство Божие и как там жить верою. Аминь. Вот Авраам, Бог ему обещал детей. И он говорит: фу, слава Богу, вот. Мы с Сарой придумали, Бог, как тебе помочь. Родили Измаила. Смотри, что мы сделали. Бог так смотрит: потерял время, душу твою сердце, это, твоя душа и сердце еще пополам разорвется, когда придется с ним расстаться. Так? Ты даром старался, такой горе себе набрал. И до сих пор твоего сына возлюбленного будут бить евреев. Вот такие добрые дела. А потом, а потом он поверил, уже когда уже все силы все кончились, 99-90 лет. И по вере родился сын обетования, который имеет вес великий в Царстве Божьем. Поэтому все эти дела добрые, они работают на таком на душевном уровне. И Бог тебе будет благословлять, Богу такие приятные люди. Но он таким людям, как Дому Корнили, хочет рассказать о вере. Чтобы они подключились и действовали небесными силами. Потому что мои гривны, что там были, они в Америке не шли. И доллары я пришел туда, говорю, а, а, а, а в одном магазине свои верующие, говорю, ну возьмите доллары. Не, а нет, ну слава богу, вдох дал верующий в магазине продукты на другой день занес. Вот такое. Не работает оно, понимаешь? Разные системы. И вот система вот в добрые дела может делать душа, может тело делать, так? вам ум. А в духовные дела может делать только дух по вере. Поэтому надо слово Божие, оно разделяет душевно духовное. Проникает до состава мозгов, чтобы отделить. И чтобы мы оставили, совлеклись в плоти греховной, Не опирались на плоть, что-то делали, а в духе работали. И это из вера. Второе, вера и закон. Вот евреи хвалились, у нас закон, у нас закон. А закон дан для плоти. А плоть его не может не исполнить. Это все равно, что у тебя речка течет вниз, а закон говорит, ты должен течь вверх. Ну что ты сделаешь? У тебя волосы черные, а должны быть белые. Ну что, ты можешь красить, а они лезут? Вот так жертвы приносили. Я грешу и жертвы мываю. Грешу уже. Женщины красят и красят, и красят. И Ихня краска говорит... В этом на столика, что вы не, не такие. <смех> а жертвы каждый, каждый день, каждый месяц, что вы не такие по грешники. А жертвы просто красят, красят вас, обывается и все. А оно опять лезет. Поэтому <смех> евреи хвалили. Вот народы во тьме, а мы во свете. И не могли исполнить этот закон. И по этому закону, <смех> который они хвалились, попали в плен, проказа, заразы и так далее. И потом кричали, Господи, приходили к вере. В плену, в вере, в проказе, в вере, в беде, в вере, в, в каком-то ужасе. Это и по вере приходил Бог и спасал грешников. Вот это дан закон, чтобы вот это поняли. И не жили законом, а жили верой в любовь в Божию. Аминь. Поэтому мы сегодня, Бог нас освободил от закона. И мы сегодня через кровь Иисуса должны жить верою и в любовь напомню, напомню, вот беда, вот на чем, сейчас, ой, годами издевался надо мной дьявол. Знаете как, вот я родился свыше, по плоти мне было 26 лет, <coughs> а по духу младенец, знаете. И я так, а в покаялся так, как, по благодати же покаялся. Помню, никаких дел, а просто по благодати, да. А потом я уже, да, эйфория, ну как бы сказать, пер, не эйфория, так Прошла такая все, иначе что от Библии говорит, сатана, а ты ж теперь должен ты, ж верь, ты должен исполнять слово, а ты то не исполняешь, а ты должен исполнять, а ты же не можешь это исполнить. И начинается издевательство. Сам себе сидишь в тюрьму, защелкиваешь замок и себя бичуешь, это ты не такое, понимаешь? А это, а вот я всегда буду вам повторять. Вы ребенку в пять лет, что бы вы ему не рассказывали, как надо жить, он будет кивать и повторить. Но вы отвернетесь, он опять какие-то делишки будет делать. И что ему надо делать? Что решит вопрос? Не знание, а знание и кормежка. Надо ее кормить, это сам, кормить его, одевать, это, то есть оказать ему любовь. И эта любовь, которая будет кормить, она ее поменяет. Приходит 10 лет, ты говоришь, делать это не хочу, стыдно. Он сам это делать не будет. В 10 лет куклы и так дальше все... И ты их не заберешь, эти куклы. Мальчику пистолеты и так дальше. И ты ему тоже рассказываешь что угодно. Он повторит, все, больше не буду. Пошел в какой-то компания, Опять то же самое. И что я надо делать? Бичевать по закону? Нет. Лекции прочитать. А что надо дальше? Любить, кормить. И если кормить его, то рост определит. Бытие, так сказать его на следующем уровне. И вот, а что делать? Что мы должны делать? Мы, младенцы, мы были во Христе Иисусе. Так? И я должен приходить и питаться, независимо от дел. Чтобы ребенок не отворил, он питается дома и растет. Правда? Так и вот, приходите, питайтесь. И по мере вашего питания Богом, любовью, роста, так, вы начнете исполнять закон. Ну, не тот старый закон, а новый еще выше. Поэтому нам нужна вера на всех уровнях, потому что, какие бы мы сейчас крутые не были, Бог чуть-чуть круче, нам есть куда расти. Аминь. И слушайте, и Бог всегда будет святее нас, а мы всегда будем, ну, ну, чуть-чуть не такие, как Он, ну, хоть чуть-чуть, но не таких. Так что же нам всю жизнь плакать? Нет. Радоваться, что мы дети Божии. Радоваться, что нам через кроб открыта дверь. Радоваться в любви Божией и приходить, питаться, исполняться Духом. Вставать, падать, вставать, падать, а потом встали и пошли. Они пали, а мы встали и пошли. Аминь. Поэтому вера и дела – это не наши, Вера и закон – это не наше. У нас вера в любовь Божью через крест. И дела веры. Хорошо, пойдем дальше. Как оно работает? Знаете, вот дела. Я, знаете, я в 90-е годы Бог меня призвал на служение. И я уже был верующий, проповедником, и Бог говорит, и, а надо семью кормить. И я решил сделать магазин, это мастерскую по ремонту машин. Посмотреть, как сосед ремонтирует, неплохо живет. Это, и я думаю, я сделаю так. Я же мастер в этом деле, в железо там... Как песня. Семь лет на это учился. Короче, или больше. Короче, я думаю, я думаю сделаю. А Бог говорит, готов проповеди, готов все служение. Я говорю, Господь, мне семью надо кормить. Я то, то, то, и что. И кулаки там побитые, все. Я яму копал, там все сделал. Брат мне дал это, мастерскую, чтобы я там делал это. И я это делал. Так? И, и, короче, подхожу, заканчиваю мастерскую, язык, сделать, натягал железо, всего там это, станок сделал, такую вертушку, чтобы крутить этот двигатель, не нагинаться, все поделал. И только, и вдруг меня вызывает, это и говорят, слушай, покаялся один босс крутой, у него 6 тысяч людей, это, и говорит, ему нужен кто-то, чтобы проповедовал Иван, он не умеет. И говорит, мой, пойдешь туда, посылаем тебе. Я говорю, да, я прохожу, дают мне кабинет. Вот такой кабинет 90-е годы, так, не помню, 96-й или какой-то, так, паркет резьбой, знаешь, такой узорчатый, кондиционер, представьте себе, это обед бесплатный, да, хочешь утром обед бесплатный, так. И еще говорят, набирай себе на зарплату 5 человек молитвенником, так, и комашу проповедовали на предприятии. И вот я сижу... В кабинете, летом под кондиционером, еще руки в это самое побитые, <свят> в костюме, так, в костюме, <свят> в костюме, так, это, господи. Если надо мне резина на машину, привезли с Берлина, надо, икра Сахалина, железнодорога Киев-Сахалин, балык с этого, <смех> С Крыма, так, и я, как кот И я смотрю, мои дела, это было мышь, а тут слон. А потом начали, это, <смех> у него, <смех> покажется, вино куча все было. Мы давай в унитаз выливать, так в доме его. А водку, в руне водку дай мне. Так я заливал в зимнюю себе это. <смех> в машину, чтобы не замерзала эта штука. Так. Мои дети напомнили брату, смотрю, вас водку с машины и заливают. <свят> и я это раздавал мамам, которые дети на, на притирки всякие и так дальше. Ящиками развозил водку, да. А потом откапывали золото, банки, да. Не помню, мне персень такой золотой с камнем дорогим. Это, жене такой набор бирюзовый, это золотой сцепочка, так все. Я говорю, господи. Мышь и слон. Понимаете? Господи. Это, это, вот, вот что такое вера. <смех> Бог говорит, слушай, вера то, что я говорю так. А дела, а давай я буду клепать добрые дела, я же должен же напишу заботиться о жене, детях. Можно по вере заботиться, так? А можно, это, можно плотью заботиться. Это я вам рассказываю, простой работяга. Понимаете? Меня выгнали за работу, я рабочим пошел работать, у коммуниста. Ой, господи. Да. Короче, когда я сел в кабинет, я как мышь был, так... И слон а когда начали банки гаражи откапывать золото, то я видел комар и кит разница я говорю господи хорошо слушать тебя вот поэтому вы удивляетесь ну как то может не говорит как это ты туда поехал оставил ту шеститысячную церковь поехал туда на ноль а там оставил америку ну, приехал сюда в украину слушайте я не я не живу за этой землей я живу верой. аминь Поэтому, когда, я когда приехал сюда, вам рассказывал, я говорю, Господи, ни копейки не попрошу, я хочу научиться веры Моисей, два с половиной миллиона вы в пустыню, без денег, без воды, без ничего. Нет, с деньгами, но без воды, без хлеба, без, без ничего. И ты и вера питала, я говорю, неужели ты меня одно не пропитаешь? Если я не могу сам себя пропитать, по вере без никого, так что же я буду других учить? Я должен быть примером. У нас есть вера у каждого. Бог, когда мы спасаемся, так? Это Божия любовь нас прикасается. Я называю, когда мы рождаемся свыше, так, это такой Божий поцелуй, Божий объятие. Он такой глубокий, что он обял что мы родились свыше. И его этот отпечаток остался. И его дух остался. И любовь всему верит. В любви есть качество веры. Это, и у нас всех есть вера, но иметь машину и ездить на машине это разница, это чуть разница, так? Иметь там самолет и летать на самолет это разница. Иметь книжку рецептов и продукты в этом холодильнике это чуть разница короче, с накрытым столом, с борщом, с котлетами. Что-то между этим должно произойти. Это называется вера. Вера ездить на машине, я вам дам ключи каждому, съездите. И больше половины скажу о, не могу, ты же веришь да, а что не еду, не могу. А потревать тебе недельку, поедешь. Потому что вот вере нужно тренироваться. Она все может, она из каждого. И нам по вере все дано, все для вас. Аминь. И верящим все возможно, потому что все дано и все твое. А, что между, а между нами и Богом есть вера. Вера это золото, которое ходит между нами и небом. Вот я зашел в этот новый, набрал полную корзину, там все, потому что холодильник пустой. Что там было, там Олег, разобрали последнее, чтобы не пропало так. И уехал. И уехал. А вы, а давай гроши. А грошей немая, все, не выпускает. А я по вере набрал целую тачку. Но все определяет, сколько у тебя веры есть который выражается в деньгах. Вот тут ходят гривны, так? А между небом и землей ходит вера. И никакая другая валюта не проходит. Поэтому люди, вот, можно быть богаты верою, И у кого много... есть вера по мере веры. Ты берешь все твое, ты можешь загрузить в новости или какой там, или эпицентр, что хочешь. Но все определит касса. И вот нужно учиться вере, богатеть верою. Давайте мы вот разберем простенько такое. Я раньше крутизну какую-то, глаза коне, глупо на конце земли, я все где-то что-то искал. А меня Бог все время хочет познакомить меня с собою, который в моем сердце, и рассказать простые вещи. Вот давайте возьмем веру откуда? Отслышание. Слышание откуда? От Слова Божия. И вот мы берем Слово Божие, так, и вот как же это Слово вкусить, так, как это Слово как-то вкусить, чтобы, как это Слово вкусить, чтобы, ну, чтобы оно стало верою. Вот давайте спокойно порассуждать, я буду говорить так медленно, а вы представляете, вот Слово, так. Это берем слово, это буква вот. Боже отмщение, Господи, Боже отмщение, яви себя. Господи, стих актуальный на сей день. Аминь. Яви себя, спаси Украина. Восстань, суди, землю. воздай возмездие горным. Аминь. Доколе, Господи, нечестивы, нечестивы торжествовать будут. Аминь. Ну что, вот он нашел стих хороший, да? Смотрите, я просто, Библия тут открыта. Итак. Смотрите, это буква, слово. Но когда я сказал эти слова, например, слово, оно, оно стало звуком. А у вас оно стало мыслью. Правда? Я сказал Божьим мщении. И вы все запомнили Божьим мщением. И вот так люди Библию помнят. Вот Бог говорит, законы в сердце, в разум и в сердце. В сердце и в разум. Должно быть там и там. Не только здесь, а, а там и там. Итак... Итак, где мысль может быть? Она может быть в разуме, так? а может быть в сердце. Вот тут есть Андрей и Галя, так? Галя здесь пропала, да-да-да. Андрей, вот, можно я на тебе пример расскажу? А да? Да, хорошо, я расскажу. Вот, например, возьмем пример Андрей. Холостой был, красивый, стройный, высшее образование, музыкант симпатичный, ну мечта девушек, машина, квартира в Киеве, киевляне, ну что еще, но, ну скажи, аминь, ну, ну конечно, Бог подарок нам дал, так, и вот у него в голове, так, очень много всех портретов девушек, так, и имен, вот тут, вот тут все, ходит, ходит, это и мысль крутится вокруг них. Пора жениться, пора жениться, так? Это смотри. И вот, и вот что-то ничего так вот. А вот вот вере так, а, а родов нету, знаешь, они а не женятся. Да? И вдруг это раз, Галя так, опа, и что-то чирк в сердце. Оказывается, между этим разумом и сердцем контакт произошел, искра. И машина чик -чик чикнула, так, еще не завелась, но чикнула так, это, и потом эта искра начала, раз, то то позвонил, такой, у-у-у, это самое, и он начал, и когда он начал это в сердце, в сердце эта вот искра появилась, то вот он начал притягивать с головы, начал стягивать эту мысль в сердце, и начал ее в сердце греть на ту нет, на ту нет, на ту нет, опа, что-то греет, так? и он ее стянул за головы, эту мысль о Гале, <сердце> в сердце. И она начала в сердце живой быть, что-то там зашевелило, замечтало, какие-то искорки полетели, что-то там уже когда не вспомнит, ноги начали шевелиться, руки уже телефону тянутся, уста что-то говорят и так дальше. Слушайте, эта мысль, она стала живою и начала двигать, и на... <свят> эта мысль стала живою и начала двигать им. Слово стало плотью. И вот, смотрите, и он, она начала двигать ногами, руками, устами. Она начала жизнь давать, знаете, в теле. То просто знание, жизнь в теле. И мы видим Галю, и мы видим Андрея. Понятно, как это работает? Вот так же вот оно работает, когда каждое слово. Вот мой друг, у него был такой дар веры сильный. Дар веры. Я вам расскажу, например, как он шел... Я учился, я баптистов, пришел и смотрел, и, пришел и смотрел, учился, он как они верят на это, я как кино смотрел. И что получается? Я это смотрю на него, он идет, это, надо молиться за больного, он идет, Господи. В ранах Иисуса эта сестра исцелена. Ты за нее умер. Ну, Господи, кровь за нее пролита. Дьявол, ты, ты ее отпустишь. Аминь. Я верю в все могущество Бога. И начинает. Слава тебе, Господь. Написано. Возложит руки на больных. И все. И ходит так пять минут, десять ходит. Ничего. Значит, вот так ходит. Прославляет Бога. Господи, я твой помазанник. Ты меня помазал. Дух Господа Бога на мне. Ты сказал. Возложит руки на больных. Вот славит, славит. Вот он вот. Как вот это, все стихи вот тут, знаете, как-то так. Галя, Надя, Вера, Маша, короче, все тут так, это. а вот искры нету, знаете, вот так. Вот как важно вот возделать это семя, знаешь, вот так. И, вот, и так минут, может быть, 30-40 годов, бубух, что-то искра, какой-то стих прорвал, знаешь. Какая-то Галя, какой-то стих вскочил в сердце, говорит, все, Господь, все, пошли молиться, все. И пошли, возложили руки, и человек исцелился. Понимаете, вот есть многие люди работают на уровне головных знаний, а не на уровне сердца. А Бог говорит, вот завет мой. Повторяю, что такое кровь завета? Кровь завета, что делать, кровь завета? Что-то вот сейчас, война, люди не платили за газ, за свет, за все, то-то-то, обрезали все, ну так, все. Так. И кто-то пришел, и все, ничего не работает, ни свет, ни газ, ни телевизор, ни интернет, ничего. И вот пришел добрый дядя, взял, заплатил за все. Вину заплатил. А газ как не работает, как не работает. Вода, пломба стоит, газ стоит, электрика стоит. Телефон не работает. Ничего. Так заплачено. А надо подить, Завет работает. Вот. Надо не, не на то, что ты запла это, заплатил, а надо заключить договор возобновить. Ты приходишь и говоришь, включите мне свет. Вот квитанция. И они берут, включают, возобновляют договор. Кровь завета, она решает проблему через который перестал завет работать. А сам завет, он в букве, в слове, в договоре. Вот завет. Кровь завета заплатила, чтобы все эти обетования, да и аминь, заработали в нашей жизни. Поэтому через кровь завета мы должны прийти и взять слово в разум, так? И работать над ним, чтобы оно в сердце упало. Говорит, вот завет, заключу завет мой, вложу слово в умы ваши, и напишу в сердце. Почему две вещи? Потому что, это, тут еще много вещей, потому что, должно быть, я волей должен понять, принять это, так? А сердцем растворить это, согласиться, полюбить, и взять эту мысль, держать, возделать в сердце. И от сердца дух животворит. Плод не действует немало. Если она поводит дух, то дух животворит. Друг, Галя завирала в сердце, и руки, ноги, все пошло приносить плод. От любви от духа. Я думаю, что вы запомните этот пример. <смех> да, он мне так утром пришел, понравился. Так, хорошо. Потому что у меня в телефоне написано «Андрей жених до сих пор». <смех> как я его записал, так и до сих пор. Поэтому я его так ношу, поэтому имею право на него. <смех> хорошо. Пойдем дальше. И вот как работает, как вот, как, вот так работает, друзья, вера. Вера. Она должна написано слово, не растворенное верою, оно не приносит плод. Разум должен в разуме мы должны исследовать, а то, что полюбилось, понравилось, мы должны э, растворить это слово и действовать согласно этого слова. Давайте пойдем дальше. Вот смотрите, как оно, как оно работает. Вот э, в Израиле люди начали блудодействовать с, этим, с Амаликом. Те начали запускать им девушек, потому что так научил их пророк. И говорит, когда она будет грешить, Бог отступит, и вы их победите. И вот все видели, все, видели, все знали, что это нельзя. И даже священники чего-то, ну как-то, ну не все как-то молчали, понимаете? Один князь взял, привел там девицу и пошел с ней благодействовать в палатке. И вот все смотрели, но ни в кого в сердце не взорвалось что-то. А вот Финеез, у него что-то взорвалось, понимаете, в сердце. Это загорело то загорелось что-то в сердце, любовь вспыхнула. Потому что что такое вера? Она содействует, она сама не имеет права действовать. Потому что когда Бог, он Бог верующий, любовь всему верит. Он сказал... И он верил, что так будет, и так действовало. А потом он поставил человека. И теперь, что он хочет сказать, чтобы сделать так, он теперь должен через эту приставку, знаете, вот это, через нас действовать. Поэтому вера его, он Дух Святых, садись. Ну скажи слово, ну финес, ты «Да идешь, тебе сейчас победа будет, ну сделай. Вот когда вот это, вот ты знаешь, а вот сердце загорается, знаешь, вот это слово, загорается, иди тогда действуй с этим словом. И он пошел и пригвоздил. И говорит, во век твой род будет благословен. И Отвращая гнев, спас Израиль. Понимаете, как оно работает? Вот поэтому нельзя вот многие люди, вот это такое вот, это движение веры в сердце. А, ну это, это, это что-то там, желание. Это то, то, то. А вот и угощает, все ждут какого-то, так говорит Господь, или что-то, что, -то, что -то сотряслось. А Бог в нашем сердце. Он вызывает хотение действий. И это называется вера, живая. которая знаний отвлекается в сердце. Бог говорит, я хочу вот это сделать. «Разреши мне, пусти меня, доверь мне». И когда ты слушаешь все, смотрите, Мария говорит, о ней будет проповедовать по всему миру. А что у нее произошло? Так, говорит Господь, драгоценная избранная Мария, возьми свое дорогущее масло, которое ты готовилась на свадьбу, и пойди помашь моего сына, приготовь его, его скоро убьют, и ты будешь знаменитой на весь мир». А тебе будут проповедовать всем. Что, такого же не было? А что было? Была какая-то любовь загорелась. К этому человеку. Я думаю, что я могу сделать? Вот Богу надо было это сделать. И он дает желание. И она взяла это в мир, обеста, а говорит Господь. И то, что вера содействовала любовью в сердце, пошла и сделала. Она взяла эту мысль и пошла и сделала. Аминь. А вот многие вот убивают Христа, убивают, отвергают Его, вот, вот не слушаясь вот этого малого. Давайте разберем такой пример. Давай возьмем такой первый пример, ловить рыбу. Петр, Иоанн, Яков, это были потомственные рыбаки. Они жили там на озере, у них было питание. И они ловили целую ночь рыбу и ничего не поймали. И приходит Христос, говорит, «Закиньте». Та говорит, там мы целый нож ловили, что рассвет рыба, чтобы с края у берега не ловится, знаешь, там в глубине не ловится. А говорит, а закиньте это". А они говорят, ну, думаю, так, мы же должны быть приличные люди. Ну, некрасиво. Как так так говоришь, что нельзя ему отказать? Знаешь? Давай. Так мы же понимаем, что он сейчас в позоре останется. Так. Мы же рыба рыбаки, ну, ну, ради культуры, ради приличия. Мы так сердце, про решаем закинуть. И когда закинули, все трещили, посмотрели. О, это же Господь. Понимаете, можно ловить рыбу без мысли, что кто-то мне поможет, он со мною. А можно ловить рыбу с мыслью что кто-то мне дать заказы, кто-то хорошо заплотит, кто-то поможет. И когда ты это делаешь, так, то Бог на твоей работе, Бог в твоей семье, Бог с твоей Гали и моей лиды Понимаете? Это мысль, это слово, это ты принимаешь семьи, забеременела, так, Забеременело, Это дверь, чтобы Бог через эту семью родил тебе Исаак. Ребенка родил. Это слово мысль, она слово ⁇ это дверь, чтобы через эту дверь Бог, через это слово тебе рыбы так дал, что все эти трещали. Вот это слово ⁇ мысль ⁇ она дверь. Это право, чтобы духовный мир через это слово, через мысль принес тебе благословение физический мир. Значит, ты должен физическим миром через разум запустить его в сердце, потому что она духовная, эта мысль, правда? Плоть и разум не родят а духовные вещи. Это ж Бог, Дух должен прийти. Но если ты хочешь родить плоского человека, ты идешь к этому Кагаре. Хочешь родить плоского, ты идешь к женщине. Ну, плоской человек родится. А хочешь по Слову родить, ты идешь к Богу, берешь духовное Слово. И Слово, которое Дух, приходит, в твой Дух, Слово Духовное должно войти в Твой Дух. Аминь. И когда входит дух, вот почему сразу надо растворить, и упустить в сердце, принять, удержать, возделать, пока оно, о, мое. Я как-то, ну, пробовать откровения, так получил, радовался, ликовал, проповедовал. И потом, как а чувствовало вот раз, вот, вот, оно, я ее... короче, смысл Бог говорит, жевал-жевал, и потом бух стал, о, я только жевал, Бог говорит, жевал-жевал, слышу, проглотил. Вот знаете, проповедовал даже людям, а сам оно вот, вот вскочило, о, мое, оно как бы, ну, мое, давай, давай с этой мы что-то хочется делать, знаешь, как то вот, вот такое. Вот так каждое слово должно стать плотью. Вот кто такой Христос? Он такая же плоть, как и мы, частичка Адама мы, и частичка Адама он. Так он от Марии, а мы от другого, от то, а того же Адама частичка. Но у него слово стало плотью. Он Библию всю съел, так сам родился. И он практиковал страданиями, и научился послушанию. И усовершив все, селся виновником спасения всем. Понятно? Что? Он так же самое слово тренировался, такой же рожденный свыше, как и мы. И это слово работает. Аминь. Давайте еще вам пример. В конце расскажу. Смотрите. Можно целоваться. Без мысли, без слова, а можно целоваться со словом. И разные результаты будут. Вот Авраам, Сары целовались 99 лет, и ничего не получилось. И тут ему повод дал мысль, слово. Он услышал звук. Он услышал, и она стала мыслью. Говорит, будет его через год ребенка. Он упал на живот, хохочет, а Сара в палатке смеются над этой мыслью. Помните это? А потом, как эти рыбаки, ну некрасиво же отказать, что, ну, что закинь все эти, говорит. Ну как это же над Богом смеяться, это совесть надо смеять, так? Говорит, давай будем называться, ты Авраам, ты Сара, давай начали. А потом начали это, ну, делать. а потом, это же Бог сказал, давай верить. И они растворили эту мысль, так? в ну, слушай, вот мы называемся. А давай все, это самое. Ну, то мы целовались бы из мысли, так? А давай теперь с мыслью, со словом попробуем. Как Неемия. Купался, а тут по слову, так? Как те по слову пошли прокаженные и очистились. Давай, и мы начнем целоваться по слову. Слушайте, начали целоваться по слову. И кажется, когда ты целуешься со словом, получился ребенок. И какой ребенок? По слову, обетованный ребенок. Потому что Бог пришел в это дело. Поэтому, что бы мы ни делали, то ли целовались, то ли что-то, вот мы должны делать с Бог. Я одному пришел, там человек говорит, вот у тебя красивая девочка, а меньше самое красивое. говорит, хочешь расскажу? как она родилась. Вот у нас там у нее было двое детей или сколько, не знаю. Я говорю, слушай, давай еще девушку. Я говорю, я уже не помню. Я говорю, согласились, да. Мы встали, помолились, пригласили Бога в это дело, попросили у Бога ребенка, поцеловались, и видите, что получилось? Я говорю, да, молодец. И умная. Сейчас она, кто-то мне, говорит, спрашивал, как там молодежь, которая у меня там была, разбрелись по всему свету. О, она там финансирует, где-то 60 долларов в час или больше получает. Рва. Мать, можно родить себе горе на голову. Целоваться без Бога. А можно целоваться с Богом. И родить Моисея, родить Иоанна Крестителя. то все по слову Самсона. Бог говорит, без меня не можете делать ничего. И что такое вера? Я верю в Слово Божие. Оно говорит, какой Бог. Какой Он твой Отец. Какой Он друг. Что он смотрит, как он смотрит на эту ситуацию и как он готов участвовать в этой ситуации. Слово это рассказывает о Боге, и когда ты принимаешь это слово, так, то ты принимаешь Бога в такого, как о нем говорит это слово. И когда ты держишь это слово, то ты как будто включенный в резетку, и твой моторчик работает. Не ты, Паша, а моторчик работает. Аминь. Как будто ты держишь за руку, вы вдвоем что-то тянете. Как будто вы вдвоем что-то делаете. Как будто ты делаешь, и когда ты держишь эту мысль, это контакт. И Бог через этот контакт содействует тебе во всех твоих делах. Аминь. Вот мы идем в этот следующий год. Прошлый год, Бог, вера Авраама. Мы не знали, что мы тренировались в вере, мы не знали, что нас ждет в этом году. Так? А в этом году... Опять нам нужна эта вера, как никогда, чтобы мы добили врага, получили свободу, народ, а потом дальше, следующий этап войны, это разобраться с внутренними врагами. Их не меньше, и они и еще страшнее, не, ну не знаю, кто страшнее, как это, не менее страшнее, чем те. А потом еще разобраться с Россией, потому что такая Россия, как она есть, это следующий этап дела времени. Трезвый опять напьется, опять будет драться. Поэтому то, что он трезвый, пьяно, выгнали пьяную, это ничего не решает. Надо, чтобы пьяница перестал пить. Это решение вопроса, правда? Без Бога нельзя целоваться, жениться, работать, воевать. Ничего нельзя. Без меня не можете делать ничего. И вот мы, я хочу, чтобы мы сейчас помолились со все, идя в этот год так, и резко сказали, «Господи, укорени нас в вере, утверди нас в вере, потому что что бы мы ни делали так, эти дела, агары, они не идут в Царство Божие, и мы тратим время, силы, энергию, деньги, а пшик, булька получается. Второе, как бы мы своими силами не старались угодить Богу, у нас ничего не получится». Нужно, потому что жизнь рассчитана на двоих. Чтобы иметь плод, надо муж и жена. Чтобы иметь плод, надо семья и земля. Надо вдвое всегда. Правда? И чтобы принести плод Духа, нужен Бог Дух, Который приходит словом, дает семья, и сам же его возвращает. А для этого нужно сердце верующее и разум смысленный. И говорит: вот завет, я завещаю вам – Помогу то, буду в огне, буду в поле, благословлю то, то, то тысяч обетований, кто-то насчитал 12 тысяч я с вами Но эти все обетования, они должны, вы должны волей согласиться в разуме и сердцем схватить, забеременеть. Вот Сара не могла удержать семя, и она не приносила плод. А Бог дал ей силу удержать семя. И вот я сейчас хотел помолиться, чтобы мы, идя, попросили у Бога дух веры еще раз. Так? Он говорит, и попросили силу, Вера, вера познает Бога, вера познает Бога, чтобы мы верою познавали Волю Божью, были соединя... вера соединена, ветка соединения. Слушайте внимательно, тишину сделайте. Смотрите, что такое вера? Это я ветка, а Он корень, и я верою соединен. И когда я соединен верою, то вот то, что я вот хочу вот так это, знаете, вот так я хочу вот так внимательно сказать. Так, смотрите, и мои руки в руке такие же чувствования как и у меня. И ноги аж чуть-чуть прыгнулись. У нас всех одинаковое чувствование. Ну, вот так сказать, что уже, ну, благоговейно сказать, что это важно. И вот, и вот эта рука, она верою соединена с головой. Нога согнулась, потому что верою соединена с головой. И у нее такие же чувствования. Они вместе делают одно дело. И написано, вот рука верую познает, что в голове моей. И мы верою, прикоснаясь к Богу, познаем Его. И у вас должны быть те же чувствования, которые у него. Что вот Бог что чувствует и Он, Он желает что-то помочь. И я рука чувствует, и ты нога чувствуешь. Даже надо, сказал Бог, а дважды услышал я. Потому что тот и тот подсунул Богу, рука и нога, у него, и мне, и мне такое же. Аминь. Вот так работает Бог. Вот вера. А потом, когда пришла это пришло это тогда мы должны пришло это тогда я хватаю эту веру так верую, познал эту истину бери ее в сердце и содержать эту мысль и пожалуйста не делайте суеты мы молимся сейчас Паша, во имя Иисуса во имя Иисуса. мы сейчас помолимся что Бог дал нам это чтобы мы в эту верую держались Бога искали лица и потому что надо же проходящего Богу веру что Он есть Он есть и ищет, чем значит я должен искать и Он воздаст он даст тебе откровение, даст тебе силу, даст тебе помазание родить. Ему плод. И тебе это жизнь, и другим жизнь. Аминь. Это веру и познаем. А то, что познали, так, волю, надо схватить, как Сара. Сара получила силу, и тогда смогла родить. И мы попросим веры, чтобы познавать Бога, живого. Чтобы у нас были те же чувства, те же мысли, откровения, чтобы мы тело двигались вместе со Христом и друг с другом. Аминь. В этом году. А второе, силу удержать это семья. До плода, как Иосиф, не сдаться, как Моисей, не сдаться. До плода, аминь, чтобы выносить, чтобы не было срыву, как у Сары. Давайте станем и помолимся. Отец наш Небесный, вот у нас впереди следующий год. Никто не ожидал, что было в прошлом году, мы не ожидали. Нам же такое даже присниться не было, кому-то, мой приснилось. Но это было нереально. Но это пришло в нашу жизнь, и мы благодарим Тебя, что, что Ты воюешь с нами, за нас, и Ты с нами, и мы видим победу, хотя дорогая цена. И мы сейчас призываем кровь и благословляем нашу страну, правительство, особенно солдат. И да господи, постановим теплую погоду во имя Иисуса Христа, аминь, и благословляем. И мы не знаем, что еще нас ждет в этом году. И сегодня мы слушали Слово Твое, что без веры угодить Богу невозможно. Надо одно, что проходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим воздает. И мы сегодня рассуждали о законах веры, как верил Авраам, как верили другие люди. О, аллилуйя, аллилуйя. И мы сегодня, Господи, благодарим, что Ты дал нам веру, и мы просим, укрепи нас в вере, умножь нас в вере, утверди нас в вере, научи нас веровать, содела нас непоколебимые, поставь нас в вере. Мы сегодня принимаем слово, мы сегодня встаем на пути вере, мы покоряемся вере. Аминь. Аминь. Некоторые не покорились, а мы покоряемся в вере. Мы оставляем, Господи, своими силами исполнить закон этот путь. Мы оставляем, Господи, путь дел. Мы берем путь веры. Верю в Бога, от Тебя все тобою и к Тебе. От Тебя все Тобою и к Тебе. От Тебя все Тобой и к Тебе. Аминь. Аминь. И это все делает Слово Твое. И мы просим Тебя, Господи, даруй нам дух, откровение откровения вере, познавать Тебя. Аминь. Крепко держаться Тобою и, что, и познавать Тебя, Твои желания, чтобы у нас были, как в нашем теле, одни и те же желания, так и у нас с Тобою». Через веру были те же чувствования, те же мысли, ненависть к беззаконию, любви правду, желание что-то делать, как Мария. Господи, мы такие же живые, они умерли. Мы сегодня подхватили эстафету веры, чтобы пронести веру сегодня в этом мире и через эту веру принести любовь и царство Твое. Аминь и свободу. Поэтому, Господи, принимаем Твою благодать и мы просим, даруй нам силу, как Сара, удерживать откровение. Потому что многие начинают Тысячи шли за Христом, но только 13 человек дошли до конца. Великий Всемогущий Бог. А два человека принесли веру из миллиона, принесли веру в землю обетованную. Халем Иисус Нави. Господи, да не будет так с нами. И мы сегодня, во время благоприятного, в день благотворительного, в день приятного, хорошего, благословения, мы просим у Тебя, благослови нас Божьим. Ты видишь, мы не идем, мы победим, мы сделаем. Нет, мы смиряемся. Мы укращаем свою плоть. Мы, Господи, разливаемся водой и говорим, мы полностью как ветки зависим от Тебя корня. И я Господи, я взываю как пастор о вере. И я имею некоторую веру. И я, я высвобождаю дух веры на церковь, на присутствующих, отсутствующих и на тех, которые будут слушать. Во имя Иисуса, дух веры, примите дух веры. Скажите, просто принимаю. Я принимаю дух веры. Я я принимаю дух веры. Я принимаю веру на победу. Веру на победу. веру на жизнь и на жизнь с избытком. Веру на служение. Аминь. На служение в церкви. На служение в семье. На служение в стране. Веру, через которую Бог будет через меня изливать благодать на страну. Я принимаю эту веру, Я благодарю за дух веры. И силу устоять веры. Силу устоять веры. Силу, Господи. Мы, Сара умерла. Мы сегодня новая Сара то ветхий Иерусалим, это новый Иерусалим, небесный. Мы сегодня Сара, и мы просим силу удержать, силу удержать семьи, силу удержать, силу родить свои семьи, силу родить церковь, силу родить страну, силу во имя Иисуса. И я, ты, Господь, ты завещал нам силу, и мы призываем эту силу, и я высвобождаю эту силу, благословляю церковь, силу, и пусть самые даже слабые сказали, скажите, я силен аминь, Бог моя сила, Бог моя крепость, аминь. И я буду веровать, и через веру Бог со мной, царство со мной, благодать со мною. И где нога моя станет, там Бог. И мы будем, голов... мы есть голова, а не хвост. Мы сверху, а не снизу. Мы будем давать, а не брать. Не умрем, но будем жить и возвещать славу Божию. И все сказали, аминь. Халилюя.